Команда КВН «Бред». Встречаем! А для нас финал как выпускной. И даже ведущий тот же. Поехали! Вот танцуют мальчики, вверх подняли пальчики. Вот выходит девочка, сейчас сломает пальчики. Только бы родители это не увидели. Татьяна, хватит! О, Боярский на сцену вышел! Так, а почему Боярский? У меня даже шляпы нету. Ищи ответ чуть-чуть ниже. Так вы что, придурки, что ли? Вы вообще хоть что-нибудь сделали? Ну да, так как скоро Пасха, мы приготовили для жюри подарки. Встречаем! свое лицо, и сразу вся команда стала красивей. Что, серьезно? Нет, конечно, придурок! Так пошли вон отсюда со сцены! Нет, ребят, как это возможно? Мы татарская команда! Какая Пасха? Господь с вами, что вы несете? Так, ладно, а если серьезно, у вас хоть что-нибудь к финалу готово? я набил татуровку лии шамсиной вот она удивилась а сейчас она улыбается а теперь загрустила ой ребята что это за бред вот такой вот бред а теперь миниатюрочки летсол! дорогие друзья представьте брезгливый мальчик пришел на субботник здравствуйте а кто это у нас пришел хочешь прикола дай ква Дыши! С тебя 200 рублей. Да, хватит, я вообще-то на субботник пришел. Молодец, пойдем окна мыть, но все равно с тебя 200 рублей. Есть вот такой ученик. Итак, представьте, на уроке географии. Так, э, здравствуйте, дети! Давайте начнем урок. Руслан к доске. Апа его нет! Как это нет? Вот же ты. Блин, спалился. Э, так, Руслан, скажи мне, пожалуйста, где находится США? В шаге от ада. Так не поясничай. Ладно, продолжим. Назови мне столицу Ирландии. Ну, я же учил. Ща-ща, да, блин! Не да блин, а дублин. Ну, я так и сказал. Ладно. Что такое амазонка? Ну, в нынешнее время правильно говорить феминистка? Неправильно. <звы> Ладно, скажи мне, где находится мертвое море? Наверное, под землей. Нет, в Египте. Вот варвары, а даже не похоронили. Ладно, Руслан, скажи мне, какое население в Таиланде? Непредсказуемое! Правильно. Ладно, Руслан, задаю тебе последний вопрос. Если и на него ты ответишь неправильно, я поставлю тебе за год три. Э, скажи мне, как э, отразились на географии экономические санкции? А папа в школе же материться нельзя, да? Нельзя, конечно. <связывая> ну, три так три, до свидания. <связывая> А в свободное от КВН время наша команда играет вот в эту замечательную игру. Ну, ребят, давайте, наверное, я начну, да? Я красивый? Ты нет. А вот твой персонаж очень даже красивый. Так-так-так, может быть, я спортом занимаюсь? Да. А у меня хорошее чувство юмора? Ты очень красивый, но не такой красивый, как Александр Валерьевич Летвиков. А я в жюри сижу? Нет. А, ну значит, я Руслан Харисов. А может дальше я? Что я больше всего люблю? Ну лето, солнце. А, я знаю, я бабушка-дачница. Нет. А может быть я татарский актер? Ну так, чуть-чуть, на 15 секунд. А, А можете какой-нибудь персонаж? Не сколько персонаж, сколько проект. А, ну все, я понял, я Ират Тагиров. Правильно, а теперь я. Ну, вы мне подскажите хоть немного. Ну, ты авторитетом пользуешься у детей. Я что, каспийский груз, что ли? <звы> <звы> да нет. А я вообще влиятельная личность? Ну, если вот сюда буковку «М» добавить, то очень влиятельный. а, -а, -а Я поняла. Я Рамиль Акдеев. Да-да, правильно. Рамиль Акдеев победил! Надеемся на взаимность. Ну а в конце хотелось бы сказать, сумма углов треугольника 180 градусов. Ну и к чему ты это сказал? Ну должны же мне были эти знания где-то пригодиться. Я думал здесь. Мы оправдываем свое название. Команда Квен Бред. Не за что. Кто подъехал к Финк на белом коне? Присаживайтесь. Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99 99.